А, друзья, всех приветствую, с вами Юрий Худаченко. Для любителей и пользователей программы Skype посвящается. В предыдущих роликах я записывал видео, как пользоваться программкой Zoom и как устанавливать фон. В комментариях прочитал, задавали вопросы, возможно ли делать это со Skype возможно ли делать с телефона и так далее, и так далее. То есть, смотрите, ребята, нашел такую фишку. Сейчас Skype, как я понимаю, конкурирует с программкой Zoom. И они сделали вот это. Буду показывать. Открываем программку Skype. Нажимаем вот сюда. Нажимаем настройки. Нажимаем звук и видео. Открывается камера ваша. Вот видите, я появился. Но появились функции также. Смотрите. Во! Увидели? То есть, замена фона. Это круто, я считаю. Друзья, пользуйтесь. Очень много изменений произошло. Сейчас, как повторюсь, Skype конкурирует с программкой Zoom. Я так понял. И сейчас, по мне, в Skype намного проще делать фон. Потому что не надо использовать хромакей, как в программке Zoom. Вы видите, что картинка четкая, то есть любой формат HD, то есть подгружается, смотрите, любой фон можно поставить, то есть вообще круто, я считаю. Используйте эту программку для своего бизнеса, для своих каких-то моментов и так далее, вот видите, я меняю постоянно картинки, был в одном месте, оказался в другом. То есть, э, это круто, я считаю, сейчас, э, то есть, это тема, это тренд, э, то есть, э, используйте. Да, кому понравилось это видео, давайте активность поддерживаем, ставим лайки, подписываемся на канал, э, добавляем себе и ролики, смотрим, делимся с друзьями. Всем пока!